Привет тебе, мой дорогой друг! Сегодня мы сделаем вот такой вот пустой жестяной банки от газировки полезный в быту, возможно в походе, опять же напомню. Возможно, если с вами что-то случилось, не дай бог, полезный осветительный прибор. И сейчас приступим. Нам вообще ничего особо не нужно, нам нужно вот как бы, сама банка и небольшая свечка. Какая угодно. У меня вот такая вот у меня вот такая вот такая из вощины. Всё, что нужно сделать в первую очередь, это сделать прорезь. Попробовать, конечно, сделать это идеально ровно. Постараться. Но так как я рукожоп, у меня может получиться нифига не ровно. Затем вот в таком порядке тоже сделать надрезы. Итак, вот так получилось разрезать. Теперь нам нужно вот эти вот крылья разогнуть аккуратно внутри мы сейчас все протрём все будет блестеть аккуратно разогнуть и главное не порезаться это самое главное так есть и есть а вот таким вот таким вот образом Сейчас это все протрем с помощью спиртика. Итак, вот так получилось. Очистили. Далее. Берем свечку. Можно использовать, естественно, любую. У меня вот такой вот маленький огрызочек. И ее нужно вот сюда вот установить приплавить, вот, да, чтобы она не убежала. Так. Слегка подплавим жопку ей. Вот таким вот, вот таким вот образом готово. Ну, а далее, я думаю, все понимают, что это такая вот лампадка со светоотражателями. Очень хорошо, очень хорошо, допустим, в лесу где-нибудь в палаточке. Если у вас сели батарейки, повторю, это, блин, опять же, всегда, если, если, если. Тут, как бы вариантов масса. Сейчас зажжем и посмотрим, как она работает в полутьме. Опять же, тут свечка не очень сильная. Опять же, кстати, это можно использовать как неплохой обогреватель, потому что он как отражает и тепло, и свет. Так, эта штука вверх подогнем. Вот так. Ну, давай попробуем выключить свет. Выключим свет. Ну, я думаю, что достойно. А теперь повернем. Единственное, конечно, что заверх брать нельзя. Ибо... Ибо... Ну, вот так. В целом, при желании можно осветить стол. Я сейчас добавлю еще немножко и со. Вот так. Вот, как это вижу я. Светит, естественно, сильнее за счет отражения. Ну и затушив, всегда можно взять и завернуть это все обратно. Закрыть, так сказать. Вот таким вот образом.